Тепловые двигатели – это устройства, которые совершают механическую работу за счет внутренней энергии топлива. Любой тепловой двигатель состоит из рабочего тела, нагревателя и холодильника. Рабочим телом обычно является газ или пар. Холодильником может служить окружающая среда. Рабочее тело получает энергию от нагревателя, затем совершает работу и отдает часть своей энергии холодильнику, возвращаясь в исходное состояние.